Друзья, мир вам! Слава нашему Иисусу Христу! Господь наш живой! И я благодарен Богу. Он чудно устрояет и ведет нас. Он чудно делает. И вот, братья, все вот, начиная служение и дальше я вот смотрю, как Господь хочет что-то сказать нашему сердцу сегодня. И Он много говорил через пение, Он много говорил через братские уста. И смотрю, брат начинает блаженный чистым сердцем. И вот я сижу, рассуждаю об этом, говорю, Господи, Ты ведешь все, как должно быть. Когда брат напомнил из-за и я так сижу и рассуждаю, что нам приходится тоже в жизни проходить, но Бог наш живой. Аллилуйя. И когда брат последний говорил, даже за отца, когда он говорил, я жить не хочу. Друзья, да, там хорошо. Там дышать легко. Там так светло. Я вас заверяю, потому что я был там, я знаю. На землю не хочется и проходить. Туда уходил трижды. Ну, Господь, должись, и я среди вас. Потому что я должен быть здесь, в Хьюстоне. За это Господь не сказал, ты пойдешь туда, в Хьюстон. Да, это же ну, не то, что по моей воле, и против моей воли, но надо было исполнить то, что Господь хочет. Я даже ездил, вот я в прошлом воскресенье не был тут, Братья проводили, и я очень рад, что было все хорошо. Мы были в Нью-Бранфилл на прошлом воскресенье, там было водное крещение. И братья приглашали, и там заодно и моя дочь принимала водное крещение. Уже она там со всеми, с молодежью решила. Говорит, папа, я буду здесь одна, а так уже, говорит, я со всеми, с подружками. Я говорю, хорошо. И она среди нас. То Господь ведет свою работу. Господь делает все. И я вот вас не видел, вот считайте, почти полторы недели, я просто соскучился. Я соскучился. Знаете, она скучаешь, как за семьей. И так вот и... Мне уже, мне, я, меня спрашивают, у меня семья расширяется. У меня семья расширяется. И я ради, я благодарю Бога, что Бог дает меня много братьев, сестер которые нужно печься, которые нужно за них молиться, которые нужно приносить пред Богом, чтобы Господь сам управлял этим, друзья. Это важность. И я ездил на этой неделе, мне так получилось, дали груз. Я ездил на Норкаролайн и я обратно приехал. Но я за 4 дня 3000 мавел проехал. Бог благословил меня, сохранил пути. И я благодарен Богу. И я по пути рассуждал, я рассуждал тему, слышишь ли ты голос Божий, как ты слышишь, что Господь тебе говорит. Сейчас много говорят, Бог мне говорит. И я рассуждал, я ехал, было у меня время, четыре сутки было о чем рассуждать. И ночью, когда все отдыхали, пришлось и с Богом говорить и не раз, и рассуждать об этом. И проходила ночь, и тут уже утро, и говорю, «Господи, как чудно ты меня проводил эти ночи, чтобы я мог после всего и это пройти». Ну, Господь дал. И я прочитаю Слово Господне, где Атияна, 10 -я глава, я возьму с первого стиха чуть ниже. «Истина, истина, говорю вам, кто не дверью уходит во двор овчий, но перелазит Индии, то твор и разбойник». А входящей двери есть пастыр овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушают голоса Его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. За чужим же не идут но бегут от Него, потому что не знает чужого голоса. Друзья, Христос тут приводит эту притчу о пастыре, как овцы слышат голос пастора. И как они бегут за ним. Кто-то может наблюдал, как овцы слышат голос своего пастуха. Но на земле, вот это если смотришь, и каждый пастор он наблюдает за овцами. Как они? Какие не больные они, не хромые. Если есок хромает, он перевязывает. Знаете, я скажу вам одно. Я вам скажу одно, что у меня есть несколько овец. И я уже смотрю, они так привыкли ко мне. И только они видят, даже если я автобусом подъезжаю, или я выхожу, начинаю говорить, они слышат мой голос и прибегают ко мне. Особенно у меня там один ягненчик такой маленький, прибегает прямо об ногу, бьется, чтобы я его покормил. И я сидел, даже вот вчера я приехал домой, и смотрю, они увидели, что я приехал, давай ко мне бежать, толкуются возле меня, чтобы я их что-то покормил, дал им. И думаю, смотри, маленькие... И, и мне Бог дал больше всего этому, что как надо печься о народе Божьем. А еще если что, как наш Бог, Он печется о нас. Наш Иисус, как Он печется, добрый пастер, Он за нас беспокоится. И Он ведет, и вот написано, что Ему предвердник отворяет, и он овцы слушают голоса Его. Он ведет, и он наблюдает, как. Так и в церкви. служителя, они наблюдают, как народ ведет, как, кому надо. Может, кто-то израненный, может, с кем-то нужно помолиться. А может, с кем-то нужно поплакать. А может, за кого-то нужно постоять в проломе. Друзья, это Господь ведет. И Господь хочет, чтобы мы слышали правильно голос Божий, при том ничего. Бога мы не можем заставить. Мы не можем никак заставить Бога, чтобы Он нам говорил с нами, если наша жизнь не будет соответствовать Слову Господнему. Если наша жизнь не будет идти, как Господь хочет. Друзья, и Господь хочет сказать нечто нам сегодня. Я вот такая, у меня мысль такая была интересная, и я прочитаю ее я записал, услышать голос Бога надо часто, на, а, нам часто мешает идол, от которого мы не хотим отказаться. Друзья, у нас есть, мы можем сказать, у нас нема идолов. Я помню то времена, когда мы жили еще при СССР, когда были гадения и нам говорили, идол это телевизор, идол то, и нас так учили. Я в всю жизнь вырос без телевизора, но ну, иногда убегал, но потом получал. Это было. Это детство было такое, любопытно. Всегда запретный плод, он был сладок. И, и потом вот это, я что и говорю, и вот иногда мы хотим использовать что-то и потом это я одному брату задал вопрос я с ним беседовал по телефону на этой неделе и я ему задал вопрос я говорю, и мы с ним беседовали о голосе Божьем я говорю хорошо вот ты посидел посмотрел как ты говоришь нравится тебе фильм хороший кино после этого кино встань на колени исполнись духом и скажи меня Господь э, будет сейчас говорить он говорит, я буду пустой, как тот барабан, который бьют. Я говорю, ты правду говоришь. Я говорю, ты чем себя заполнил? А если ты это время, сядь и почитай Слово Господне и порассуждай исследуй Слово Божье, Что ты будешь делать? Он говорит, через Слово мне Господь ответит. Я говорю, ты правильно сказал. Вот теперь, что тебя тянет, то так и действуй. В данный момент сейчас... И мы, бывают, взрослые, и молодежь, вовлечены чем? Телефонами. Сейчас на телефонах все. В свободное время смотришь, как-то я был, я не сужу, я говорю, пришла пара, я помню, в ресторане кушал, надо было пообедать далеко от дома. Пришла пара молодая, сели, взяли телефоны и сидят на телефонах. Думаю, интересный разговор. Понимаете, это не суд, но я скажу. Они не разговаривают друг с другом. И, а если вот мы, представьте, мы встали на колени, мы хотим услышать голос Божий. Господь, скажи мне, но в этот момент я что-то думаю о другом, я что-то начинаю другое делать, не то, что Богу угодно. Будет у нас разговор? Никогда. Бог нас не услышит. Или мы станем на молитву, будем молиться. Наша молитва будет до потолка. Поймите, наша молитва, она может не пройти. Потому что в этом Поднебесье там другой иной мир. Нам нужно пробить Поднебесье. Нам нужно пробить это нашей молитвой, нашим хождением пред Богом, нашим исповеданием, Господи, и доказать, если мы говорим, что, Иисус, я тебя люблю, Боже, я тебя люблю сильно, доказать на самом деле. Мы возьмем эту семейную пару, примерно, как муж, жену, они молодые, например, только поженились, они друг друга любят, и они воркуют. Они не могут наговориться. И вот мы вот так должны с нашим Богом быть. Мы должны с нашим Богом иметь такое отношение. И тогда мы будем слышать, что Господь скажет нам. Тогда мы будем слышать этот голос Божий, что Бог хочет сказать нам, как нам надо идти, как нам надо служить Ему, друзья. И вот. Господь хочет, чтобы мы полностью уходили. И вот, вот другая мысль у меня проходила такая. Ведь слышание голоса Божьего – это не ответственность. Услышание, услышать надо исполнить. Представьте себе, вы молитесь и говорите, Господи, скажи что-нибудь. А Бог говорит, вот продавай там и переезжай туда, я тебя жду там. Будем это делать? Там нам родственники. Вот представьте себе, Бог говорил Аврааму, выйди из ура халдейского, да? Там родство, все. Он слушается, и что он делает? Он выходит. И вот представьте себе, Бог говорит, выйди, и ты выходишь. Как тут мои все родственники, я возле них привык. И я буду там один, а слышит голос Божий и исполнить. Слышит это одно, но исполнить. Потому что бывает в нашей жизни мы хотим, чтобы Господь нам сказал, и Бог нам говорит, и мы получается такими, как наши дети бывают. Мы им говорим, они машут головой, да, да, да. А потом мы уходим куда-то, бываем, куда-то уйти надо, мужу с женой. И они детям дают указ. Вот сделайте то, сделайте то, там уберите все. И уходят. А дети такие послушные, сказали да. Папа, мама за ворота, там за двери. И все как было. Папа с мамой пришли, как было, так, было, так и все осталось. И вот так мы часто пред Богом. Бог говорит, иди. А я говорю, да, Господи, я согласен, но я исполнить попозже чуть-чуть хочу. Потом проходит время, мы опять хотим услышать этот голос Божий. И Господь начинает с нами работать, то, что мы сегодня слышали, как с Ио. Бог говорит, если ты прослушался, ты ослушался моих слов, и я люблю тебя. А Слово Божие говорит, бьет же всякого сына которое принимает. И вот он начинает нас ломать. Начинает ломать наш характер, начинает ломать наше Я, которое бунтовалось внутри. И она вот это наше эго, она бунтует постоянно против воли Божьей. И Господь ведет. Но когда мы покоряемся воле Божьей, Тогда нам хорошо. Я просто расскажу один такой пример. Это не где-то. Это мой пример. Я жил 16 лет жил в Оклахоме. И Господь мне сказал, ты должен уехать. И я переезжал Ой, в Оклахоме, sorry. я извиняюсь, в Карлайне. Жена мне подсказывает. Спасибо. В Каролане я с Петербурге прожил 16 лет. И Господь мне говорит, ты должен переехать в Оклахому. У меня там родственников нет. Я говорю, господи, я в Оклахому не хочу, я не люблю туда ехать. Боже, ты должен поехать. Я упирался. Господь забрал и работу, я начал, не мог. Я работал на стройке. прохожу в Билдеру, он говорит, работы нет. Прихожу туда, говорит, Илья, для тебя уже работы нет. И я уже понял, у меня только месяц остался, освободить доп. надо. Я загружаю трак, вещами, и мы едем в Оклахому. Со мной едет сын, вот, который переводил. И он говорит, папа, нормальные люди едут так, первое... Ищет дом, а потом переезжает, а мы загрузите вещи и едем. Я говорю, Бог сказал, я еду. Вопросов нет у меня. Но я сказал, знаешь, я говорю, сынок, я еще дома когда был, когда говорил друзьям. Я говорю, мы едем туда, Господь сделает там чудо. Бог нам даст домик там, мы будем жить. В том домике немного времени мы там будем жить. Бог будет благословлять, будут народы приходить. И там мы проживем. И я даже выразился, сказал, мы некоторое время проживем даже бесплатно. Меня сын говорит, папа, что-то с тобой непонятно. И мы приехали. Я еду в Оклахому, звоню там пастору, он мой знакомый. Он обрадовался, потому что он меня приглашал. А я не хотел ехать к нему. И когда мы приехали, он говорит, а сейчас что? Я мы вещи пока сдадим. А, по пути мы ехали. Меня звонит его сын и говорит, тут один американец хочет сделать ремонт дому. Я говорю, хорошо, я уже за работу договорился. Сын говорит, да, папа, работа, работа, но надо где-то жить. Я говорю, сын, будем жить. Мы этот дом будем жить. Мы пришли, сделали ремонт. И я, говорю, я возьму его в Рент себе. Он говорит, да, это для тебя. Его слова были, this for you". Я в том домике прожил где-то два два, два года, там, тысячу чуть. и мы жили, и Господь благословлял. Просто чудный Бог. Я пример привел, что нужно послушать Бога. Но я правда упирался, я немножко упертый, я упирался. Но когда мне Господь сказал уже с и выезжать с Сухвестом, я уже не мог упираться, я бежал сюда. Потому что там было у меня условие убожие. Или я тебе дал дыхание, ты должен ехать чувством там мой народ есть, или я заберу твое дыхание, потому что у меня вот жена моя здесь, свидетель, потому что я, меня Господь, я заболел сильно, мне понесло до этого, мне Господь говорил, говорит, сын мой, выйди из религии и стань служить мне правильно, хотя я Ездил, молился, молился за людей, за разные болезни. Ну тут Господь меня ведет, вел таким путем. то меня я терял сознание 135 миль, ангел вел машину мою. Это было, это чудный мой Бог, о котором я говорю сегодня. И я слышал голос Божий. В тот момент, когда это все происходило, я был там на небе, я говорил, друзья. Это божьи чудеса. И то, что я пред вами, это тоже божье чудо. И когда я был в больнице, уже пришел в себя, Господь говорит, встань с этой кровати. Я говорю во имя Иисуса Христа Алюша, встань. Я встал с этой кровати. Бог поднял меня, восстановил полностью. И я благодарю Бога, такого, которого я верю в Него. И с детства я любил Его. И, друзья, Слышит голос Божий, и Господь сказал мне, езжай, и я это сделал. Я сказал, Господи, я еду, потому что ты сказал, никто не звал, а ты сказал, мои планы были другие. У меня на 21 год были большие планы. Бог все разрушил и поставил свои планы. Это когда ты слышишь голос Божий. Когда ты слышишь голос Божий, ты пойдешь туда, куда Господь поведет. Ты согласишься с волей Божьей везде, где Господь тебя поведет. Ты знаешь, где ступит твоя нога, Господь тебя повел. И Господь хочет, чтобы ты сегодня свое сердце открыл к слышанию Слова Господнего. Господь хочет, чтобы сегодня наши уши были открыты. А чтобы наши уши были открыты к Слову Господа. Чтобы наши уши были слышать, чтобы мы услышали голос Божий. Нам нужно исследовать Писание. Нам нужно исследовать Писание, друзья. Написано, исследуйте Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь свеченную. Не написано, изучай, исследуйте мы должны каждый стишок исследовать. И когда мы входим в благодать Божью, когда мы входим в силу Господнюю, мы начинаем читать Библию между сроками. Господь начинает открывать нечто. И ты наполняешься этой силой Господней. И Господь сегодня хочет, чтобы ты полностью исполнял то, то, что ты обещал. То, что ты давал обед Богу. Обещаю служить Тебе доброй совестью. Это Господь хочет сегодня, чтобы Ты сказал, «Господи, были у меня промахи, были у меня что-то, но, Господи, Ты знаешь, я хочу Тебе служить. Я хочу полностью отдаться в Твои руки. Я хочу полностью совершать то, то что Ты меня повеливаешь». Это слово Господне. Я буду читать, потому что время идет, я не люблю задерживать. И, знаете, мы блажены, мы сильно знаем этот стих хорошо. Псалом 22, это первый стих. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Когда Бог будет нашим пастором и водителем, когда мы полностью отдаемся к Нему, мы слышим Его голос. Мы слышим, что Он говорит. А когда Дух Святой говорит тебе, Он будет соответствовать Слову Божьему. Дух Святой он никогда не будет говорить против Слова Господнего. Господь никогда не будет говорить против себя. И чтобы услышать голос Божий, я вам скажу еще одно. Он говорит нежно. Он говорит тихо. И за это наши уши должны быть чистыми. И сердце чистое. Чистым сердцем Бога узрят. Чистым сердцем и ухом Бога узрят. Друзья, это важно в нашей жизни. Помните, тот пример в Старом Завете, я уже, может, читать не буду, там, где за Самуила, когда он был маленький. Сколько ему было лет примерно, я не знаю, но история говорит ему где-то было 6 семь лет. Мать провела его в храм и посвятила Богу. И когда он спал, помните то место, я помню, я знаю, что он, наверное, все знают эту историю. И когда ему Господь возвал Самуил, Самуил, он бежал к Илье. Он не знал, как голос Божий. Он не знал, что это может Господь говорить. И когда уже второй раз Илья понял и сказал, когда зовущий позовет Тебя, Ты ему скажи, говори, Господи. Друзья, мы должны знать точный голос Божий, когда зовущий позовет. И тогда, когда позвал, возвал Ему еще раз Господь, Он сказал, говори, Господи. И тогда Ему Господь начал говорить. Тогда Ему Бог начал говорить за дом, за, за все. Но я хочу подметить за услышание голоса Божьего. Друзья, и вот этот Господь хочет, чтобы мы были внимательны, очень внимательны голосу Божьему. Мы, чтобы мы были полностью внимательны, чтобы наше ухо, оно не было закрытым голосу Божьему. А Бог говорит нежно. Он говорит тихо. И да поможет нам Господь, чтобы мы слышали этот правильный голос. Если взять за Авраама, помните, когда Господь ему сказал, Авраам, возьми сына твоего, единственного, и придай, дай мне жертву. Думаете, Господь хотел умертвить? Нет. Просто Бог проверил его слышимость и проверил его твердость в него. Поверил Авраам Богу, написано евреям, и вменилось ему это в праведность. Мы, когда верим Богу, и чтобы Господь нас мог назвать своими друзья, нам нужно поверить Богу, как должно быть. Нам нужно отдаться и сказать, Господь, да, ошибки есть, но я хочу тебе служить правильно. Я прочитаю еще одно место, и мы будем молиться. Это говорит первое Тимофею. 4 глава и 16 стих написано так, Павел писал, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так, поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Какой большой, огромный стих, да? Вникай в себя, прежде чем что-то вникни в себя, как ты пред Господом. И в учение, что ты научен, что ты будешь учить людей, чем? Слову Господнему или что? Занимайся этим постоянно. Ты в свободное время. Я не говорю 24 сидеть только у Библии. Хотя это неплохо. Хотя это неплохо, но вникать, исследовать каждый стих, что он означает. И написано, поступая, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Когда ты будешь говорить, и люди увидят в тебе, в твоем лице Иисуса Христа, они увидят твои глаза другие, и не скажут. Что-то твои глаза другие, не такие, как у всех. Друзья, когда Иисус живет в нас, тогда благодать Божья, она тебе наполняет, она помогает. Тогда Дух Святой, который был послан Богом, Он тебя поведет дальше, и Он совершит свою работу. Да поможет нам Бог, друзья, оставаться верным Ему, чтобы этот Господь, Которого мы... Обещали служить. Этот Бог, который мы сказали Господи, я хочу исполнить твою волю, друзья. Вот это хотение исполнить волю Божью мы должны пополнить всем то, что Господь хочет. Мы сделаем то, что Господь. Знаете, мы тогда скажем: я заговорил, Господи, что позволишь меня сделать? И ты и он идет. Он тебе говорит, что сделать. Может, Он тебе скажет выехать, может, Он тебе скажет двигаться. Но Господь хочет благословить народ свой. Мы сейчас будем молиться за нужды. Да поможет нам Господь во всем.